Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз также связано с фотоаппаратом камерой Nikon ввиду того что она заточена под видеосъемку и у ней есть два микрофона которые вы можете видеть сверху там две прорези так вот чтобы без проблем эти микрофоны работали когда у вас есть достаточно хорошее ветровое воздействие то есть чтобы не слушать шум ветра существуют различные ветрозащиты но ну и одна из них сразу же была разработана small rig, которая даже была в комплекте для vlog кит именно для данной камеры я находились помимо ветрозащиты еще и трипод ручка дальше пульт ником для управления камерой и еще был микрофон пушка правда зачем да, микрофон пушка для того чтобы устанавливать горячий башмак и соответственно включать в разъем 3.5 мм джек который находится в этой камере так вот для того чтобы осуществлять видеозапись при давлении ветра у меня вот приобрел у данную ветрозащиту пришло это все благодаря почте России влага коробка сопротивлялась но упаковка там была чуть разорвана но склеена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 И устанавливается на горячий башмак и с обратной стороны что из себя представляет упаковка давайте вскрывать смотреть что находится внутри так вот все это вот открывается стандартный пакет и внутри находится вот такая вот и специально, специально чтобы устанавливать на горячий башмак. Сделано похоже из пластика, пластиковая она. Это у нас Биткет, мертвая кошка, ну либо вариант на тему. Так, ну и давайте сейчас установим, посмотрим как сидит данная ветрозащита на камере. Так, ввиду того, что мы уже рассматривали камеру, уровень находится электроны внутри, Поэтому, у кого проблемы с горизонтом, можно включить электронный уровень и вам все это продемонстрирует. Вот таким способом устанавливается. Горячий башмак. Тут, как говорится, два в одном. Помимо того, что от ветрозащита закрыли мы, еще раз посмотрим. Вот у нас микрофоны, левый, правый. Вот у нас горячий башмак. Надеваем и у нас закрывает полностью. Эти микрофоны, несмотря на то, что в меню, если мы поищем. А это не здесь надо, наверное, искать, а скорее всего здесь искать. Вот, светились микрофона, Это не то. А вот, понижение шума ветра. То есть здесь тоже можно в электронном виде включить. Но лучше это делать без электронных устройств таким вот образом давайте сейчас посмотрим как это функционирует я не знаю как вот ветер но постараюсь подуть на микрофоны и соответственно проверим вместе с ветрозащитой и без ветрозащиты только без применения фильтра уменьшения ветра так приступаем Раз, два, три, четыре, пять. Проверка стерео микрофона камеры Z30. Без ветрозащиты и без обработки в Программное обеспечение монтажка. Раз, два, три, 4 5 Проверка стерео микрофона камеры Nikon Z-30 без ветрозащиты. Раз, два, три, 4 5 Проверка микрофона камеры Nikon Z-30 без ветрозащиты. Под обработкой программного обеспечения монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка стереомикрофона камеры Nikon Z-30 без ветрозащиты. Раз, два, три, четыре, пять, проверка камеры Nikon Z30 с ветрозащитой, без постобработки, программное обеспечения монтажка. Раз, два, три, четыре, пять, проверка стереомикрофона камеры Nikon Z30 с ветрозащитой. Смолвик. Раз, два, три, четыре, пять, проверка стереомикрофона камеры Z30 с ветрозащитой, постобработкой, программного обеспечения, монтажка. Раз, два, три, четыре, пять, проверка стереомикрофона камеры Nikon Z30 с ветрозащитой SmallRig. Так, я вам продемонстрировал ветрозащиту с SmallRig, которая специально разработана для камеры Nikon Z30 для того, чтобы убрать ветровое воздействие или шум ветра, когда вы осуществляете видеозапись, там, блога, себя, ну, либо еще каких-то предметов, либо людей. Чтобы эти шумы уменьшить, SmallRig разработала именно эту ветрозащиту специально для данной камеры и поставляется, чтобы в дальнейшем ее приобрести. Каждый делает свой осознанный выбор.